Ну, давайте начнем с некоторых таких простых вещей. Вроде назвали еще один очень важный фактор, который способствует да, набору веса. Он заключается в том, что иногда у некоторых из нас, в силу ряда особенностей, наш великолепный желудок, который потом переходит в кишечник. Наша прекрасная печень, поджелудочная железа. Они как интересно устроены, что та пища, которая на входе изначально хорошая, Стил особенностей особенности работы организма, ну, например, у вас просто мало жизненной энергии, или у вас плохо работает ферментная система, или у вас просто не хватает нормальной микрофлоры. Ну, в общем, этих факторов может быть очень много. Но даже на входе изначально полезные продукты, которые мы дальше с вами разберем, если они вот здесь не могут толком расщепиться вот на такие кусочки, здесь вот на такие кусочки, здесь вот на такие кусочки, а вот здесь только на других кусочков. Вот если на каком-то промежуточном этапе процесс пищеварения, скажем, прерывается, то вот это все, что толком не переварилось, оно является вредным или токсичным для нас. То есть человек появляется за счет питания токсическая нагрузка. А в нашем организме существует очень простой режим защиты. Чтобы эти токсины не попали, например, в кровяное русло, не отравили ваш мозг, там, ваше сердце, Организм очень мудрый, он включает один из способов защиты. Он пробует, так вот, образом, токсические вещества, замуровать куда? жировую ткань. Если вдруг у вас есть очень много разных факторов, которые способствуют росту токсической нагрузки, то, к сожалению, да, ваше питание будет приводить к тому, что вы можете толстеть. Программа минимум, что мы должны помнить. Хотя бы, да, нужно стараться кушать, я бы так образно их назвал, ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ Кто понимает это слово? Что значит ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ? КОНСЕРВАНТЫ БЕЗ Правильно, да? Без консервантов, без разрыхлительных, без гомо... там, скажем так, ароматизитных... скажем так, без антибиотиков, без пестицидов, без нитратов, без нитритов, ароматических углеводородов, да? Без каких-то токсических веществ. Скажите, у вас в питании такая пища присутствует? Почти средние, 80% того, что человек обычно ест К сожалению, да, изначально пища имеет токсическую нагрузку Это официальные данные института питания и меддрав. К сожалению, даже растения, которые выращиваются на полях Большинство из них получают всякие нитраты, нитриты, пестициды, гербициды И мы в микродозах все это с вами поглощаем К сожалению, все, что касается молочной промышленности да, или мясной промышленности К сожалению, чтобы еще что-то вырастить вы даже не представляете, сколько антибиотиков, гормонов, да, добавляется. И мы все это сами вынуждены съедать. Поэтому первая рекомендация, чтобы есть не простить, поищите хорошего фермера. Поищите человека, который продукты изготовляет как-то более-менее правильно. Он их выращивает экологически чистые. Соглашусь, что это не так просто. Но найти честную бабушку или дедушку, или честного фермера, который готовит чистые, а я сейчас еще такое понятие, Именно экологически чистые продукты ⁇ это опять же одно из хороших условий, чтобы есть и не толстеть. Если вы с пищей какие-то эко-нагрузки будете получать, ну, в частности, хотя бы токсическую нагрузку, к сожалению, придется организму включать защитный режим, набор веса, мы будем с вами толстеть. Помимо, скажем, традиционной, да, уже всем хорошо известной, там, токсической нагрузки, да, мало людей знает знают о том, это вот мы на прошлой лекции касались, быстро просто пробегусь, что если, например, с пищей вы получаете геопатогенность, радиоактивность, электромагнитный фон, вы, не дай бог, скушали каких-то паразитов, тех же самых лямбрий, да, если, допустим, с продуктами вам пришла психоэмоциональная нагрузка грузчика, который с матом разгружал продукт, или вы съели плохое настроение продавца, которого продукты продавал. Или вы с продуктами съели там раздражение, гнев бабушек, пенсионеров, которые ходят по продуктам и говорят, все цены такие дорогие, зарплата, пенсии маленькая, а тут все такие вот такие вот такие, да? Вот поверьте, все, что там клиенты наговорили в магазине, все это можно съесть. И если вы едите вот такую пищу, да, то ваш организм будет что делать? Толстеть. И тут же программа минимум, да? Хотите есть и не толстеть, вы должны помнить одну простую вещь. Слава Богу, благодаря советской власти. У нас служба санэпид, надзора, научила людей мыть руки перед едой. Надеюсь, все руки перед едой мыть. Почему? Потому что вы не хотите, чтобы с пищей грязь с ваших рук, да, или паразиты попали куда? Ваш желудочно-кишечный тракт. Слава Богу, научились делать. Когда вы покупаете фрукты, овощи, вы их под водой моете? Надеюсь, что моете. Даже когда яйца, прежде чем пожарите, я надеюсь, вы их моете со щелочкой. Что, кассовый не получить, да, еще чего-то. Mm -hmm. То есть еще не все нормы, да, с анабитой сквозди, да? Что, например, когда ягоды вы кушаете, да, нужно взять уже слабый рост, к примеру, соды, да, и разных таких последних вещей, чтобы хотя бы паразитов убрать. Ну, в общем, тогда отправляет рекомендациям СЭС, как обрабатывать ягоды, фрукты, да, чтобы хотя бы бактериальной обсемененности и всякие патогенные бактерии вместе с пищей к вам не попали. А представляете, допустим, такая ситуация, вы приготовили обычный салатик. Причем самый правильный, из хороших овощей, из хороших фруктов. Но просто вы его ставили на воздухе. Поверьте, через два часа ваш саватик покроется большим количеством разных микроорганизмов. И когда вы это будете кушать, ни о какой экологической чистоте продуктов речи быть не может. Поэтому одна из первых скажем так, рекомендаций, чтобы есть и не толстеть, делайте да, свежие приготовленные блюда и съедайте их максимально. Быстро. Короткие сроки. Особенно салат. Особенно все, что вы разрезали, все, что вы лишили, скажем так, огурчик порезали на части, помидорчик порезали на части. Вот самый наглядный пример, это уже такой жесткий вариант, да, но это вот проблема, которая сейчас касается людей, которые находятся в заключении. Вот чтобы им что-то передать, да, поверьте, да, там всегда, когда проверяют, все эти продукты вынуждены что разрезать, чтобы продукты чего-то они подложили. Так вот, у заключенных. Так как вообще холодильников нет, все эти продукты гнут и портятся как. Поверьте, очень и очень быстро. Ну, мы же без заключения, да. По крайней мере, мы можем да, использовать какую-нибудь современную термопосуду, которая может сохранность обеспечивать. Есть, по крайней мере, в крайнем случае, да, уже вакуумные упаковочки. Но чтобы вот не толстеть, ведь нам ничто не мешает для чашечки, того же салата, если даже как два часа стоит, чем-то накрыть. Да? Можно взять какую-нибудь посуду, типа там или какой-нибудь другой, да. Но что сделать? уменьшить контакт поступления с какой-то микрофон. Сложного ничего нет. Вот, казалось бы, простая рекомендация, но она уже позволит нам что? Есть и при этом не толстеть, не прибавлять. А если вы еще вдобавок, помимо того, что фруктовы еще будете мыть, стараться делать так, чтобы на них не было кого-то паразитарного обсеменения, еще будете дома иметь какие-нибудь умные системочки. Опять же, не буду долго углубляться. Но просто напомню, потому что есть новички, программа «Мини». По вот, слава богу, сейчас современная индустрия, она сделала вот такие простые вещи, которые называются «худкарта». Долго рассказывать не буду, заходите на сайт и просто внешний покажу. То есть, вот, с помощью вот таких простых системочек, любой продукт, который вы сюда поставите, будет просто у вас экологически чистым. Есть системочки, они побольше по размеру, они более функциональные, есть с разными кнопочками управления. Но опять же, вы любой продукт сюда поставили, и вы едите продукт какой? экологически чистый. Есть разные системочки, называются типа вот помощников, когда вы с помощью вот этого маленького устройства можете поменять физико-химические свойства любого продукта, так что даже почувствовать, как поменялся цвет, запах, консистенция, вкус. Вы можете брать бактериальное обсеменение, токсические нагрузки. В общем, современных возможностей в медицине, как сделать чистый этот продукт, сейчас есть. Вопрос. И если вот эти системочки да, у вас Слава Богу, здравоохранительно предлагает. Пойдемте дальше. Есть еще один очень важный фактор, на который нужно обратить внимание. У нас действительно, у многих клиентов, когда мы смотрим, есть так называемые ферментопатии. К сожалению, у некоторых из вас у кого-то есть гастритики, у кого-то есть холециститики, у кого-то есть панкреатики, у кого-то есть энтеритики. Да? То есть там можно гастротробу прописать вам слю, классификацию. Вашего желудочно-кишечного тракта Неважно, какой ит у вас там есть Гастрит, холецистит, панкреатит Но изначально вы должны четко понимать Что если при наличии этого состояния вы кушаете То ваша еда приводит к чему? К набору веса Потому что чаще всего пищеварительная способность При любых заболеваниях она у вас нарушена Значит нужно что сделать? Все слабые места откорректировать Тогда вы будете дальше что? Кушать и при этом... Не А у нас есть некоторые любимые клиенты, которые говорят, я родилась, а у меня уже с детства кишки плохие. И что мне вот теперь дальше делать? Ну что, надо кишки оздоравливать? Тогда еда будет способствовать стройности. А если мы крышки оздоравливать не будем, еда будет способствовать чему? На городе.